масте, дорогие мои, здесь я читаю карты Тарас с любовью для тебя. Сегодня мы будем рассматривать тему общего расклада, это чем вы его зацепили, его сигнификатор, кто он, что из себя представляет, соответственно, в каких вы сейчас отношениях в данный момент времени, когда вы посмотрели, либо посмотрите расклад, вот, вот сейчас, и для чего дано знакомство вообще, какие-то уроки, может быть, просто для того, чтобы вы расцвели, как фиалочка, поэтому вот, и перед вами будет 5 вариантов выбираете по своей интуиции первое второе третье четвертое и пятое здравствуйте кто на загадал первый вариант давайте посмотрим значит Смотрим первый вариант. Чем вы его зацепили? Чем вы его зацепили потом симфикаторов, их в отношениях, и а для чего дано знакомство? Чем вы его зацепили? У нас, рыцари, чаш, рыцарь мечей, двоечка пентаклей, императрица и дьявол. Дорогие мои, а, а, а кто кроме вас? Кто кроме вас зацепили своей, возможно, шикарностью, возможно, какими-то своими энергиями, жизненными? приоритетами. Это могут быть даже не в основе какой-то некой красоты. То есть, вот здесь я прям сразу говорю, кто-то здесь и красотой, красотой, в принципе, какой-то внешностью завлек человека, но кто-то здесь очень сильно хитроумными своими фразами. То есть, вы какой-то некоторой силой воли, устойчивостью, целеустремленностью, женственностью я не исключаю, и некоторым таким интересным подходом к жизни. Это может как это то же самое, когда вы, знаешь, в институтах читали за гринпистом подобное. Вот то же самое. Это возможно также, что вы очень сильно шикарно красивые и особо были независимы когда-то в свое время, либо когда вы встретили этого человека. Возможно, человек именно в вас какой-то некоторый момент интриги и что-то такого цепкого, что мимо вот просто нее не пройдешь. все таки у человека... Но здесь вот без шансов. <с> без шансов у человека было пройти мимо вас. Вы, вы были слишком, слишком шикарны. Либо на этот момент, либо на тот момент, когда вы, в принципе, этого там встретились. Вот. Поэтому слишком целеустремленными, свободные. Тут, кстати, девушки были в, в своем роде свободные, независимые. И, возможно, ярко доносили какие-то свои слова. да. <laughs> Поэтому, дорогие мои, да. Некоторая такая целеустремленность, независимость и уверенность в себе, очень даже сильная. Поэтому давайте его сигнификатор десятка, семерка, семерка туз жезлов и троечка жезлов. Здесь у нас в принципе человек может сомневаться, либо быть немножечко как-то не уверен в своей в своих каких-то реалиях. Я не исключаю, что человек женатый, и женатый возможно даже на вас, судя по тому как, в каких вы отношениях Человек очень жизненный, много жизненных сил, много жизненных энергий и максимально лоялен к окружающему, максимально лоялен. Вот здесь я бы сказала, да, именно по такому сочетанию Семерочка жезла с тройкой жезлы. Но хитроватый, хитроватый, такой хитренький, либо смеется как-то хитренько. Поэтому, дорогие мои, ну, все-таки некоторый момент изменник, не изменник это я уж... Не буду говорить, это не об этом. Не в этом раскладе, а то сейчас а, закидают тапку. Мне надо, мне тут. Я просто хитренький. Может моментами очень сильно хороша. хорошо семейный Ну смотря конечно как с какой женщиной Либо быть хитрым, либо быть семейным Поэтому дорогие дамы, поэтому уж не обессудьте Но все-таки какой-то некоторой жизненной силы, целеустремленность, какие-то мечты, идеалы в этом человеке присутствуют Я правда не исключаю, что он в принципе с кем-то может быть в паре тоже, да. А, Но, ну, по крайней мере, здесь вот а, именно в каких отношениях, здесь все-таки у нас проигрывается король и королева чаш, туз, пентакли, влюбленные, восьмерка, жезл. Соответственно, здесь отношения происходят. Здесь, соответственно, и королева, и король, и стузон. То есть, некоторое это может быть и бракосочетание, это может быть и отношения, которые по любви очень сильные. То есть, здесь люди в отношениях, причем, возможно, даже в брачных, либо составляют какую-то ячейку общества, либо люди основаны на общих каких-то волнах. Ну, грубо говоря, общие интересы, либо интересы более сплоченные тоже, в принципе, тоже может говорить. То есть вы любите поэзию, он любит а вас, и все И значит, он любит поэзию с вами. Ну ладно, я пошутила. Но здесь вот люди как-то на одной волне, оба чувственные ощущают. И очень сильно тоже могут здесь любить друг друга. Я даже не исключаю здесь и брачные, и люди, которые именно каким-то своим нуждам, по своим чувствам вместе, не, не, не заключенные браком. Тут, в принципе, тоже, как сожители, тоже могут происходить. Поэтому, да, у нас нет никаких вопросов. Нет, просто слава Богу. Давайте дальше. Значит, у нас для чего дано знакомство? Но ну, здесь я бы сказала для можно как и для семейного, да, благополучия сказать, по четверочке жезлов. Но здесь я больше бы сказала для самореализации себя, своих навыков. Все-таки мы спрашиваем про женщин, но а не про мужчин. Поэтому здесь все-таки у нас король мечей. Для того, чтобы вы, соответственно, умнели, мудрели с помощью этого человека, возможно, с помощью знакомства с этим человеком, достигали определенных каких-то высот, либо определенных каких-то своих... Вот здесь вот как личностный рост, я бы больше бы сказала, с таким сочетанием. Поэтому даже по восьмерке чаш, чтобы вы достигали того, чего вам не хватало, возможно, именно с помощью отношений вы достигнете определенных каких-то для себя результатов. Вот здесь для себя результатов, вот здесь я бы хотела бы сказать, как профессионализм для некоторых это проигрывается, но не для всех все-таки по королем мечей. А в этих отношениях вы можете, либо с помощью этого человека вы можете достичь определенных успехов в своей жизни. Я не исключаю реализации на основном труде, но здесь все-таки четверочка жезлов, как момент семейных каких-то таких отношений и семейного какого-то благополучия. Возможно, с помощью этого человека вы как-то, ну, я не скажу, что там бывшие не бывшие, но достигните определенных просто успехов и какой-то все-таки реализации по двоечке жезлов, двойка жезлов немножечко тут без. Не от классики тут, вообще от слова совсем. Поэтому, дорогие мои, здесь, соответственно, чтобы... Я бы сказала, даже лучше видеть, лучше мыслить. Ну, здесь очень прокачивается, грубо говоря, ваши мозги, осознанность, опыт и мыслительная деятельность в процессе. Поэтому здесь вот мысли, опыт, все вместе. Прокачка самого человека, его скиллов и тому подобное. То есть с помощью этого человека вы вот прокачиваете себя, грубо говоря. Поэтому вот так. Спасибо вам. Вроде, вроде все мы рассмотрели, для чего знакомство. Не увидела особо что-то, какие-то бывшие. Вот, вот здесь больше такая информация. Если у вас какая-то другая, но все-таки похожая, возможно, не все из этого расклада чисто ваша и тому подобное. Но здесь вот то, что у нас, соответственно, и происходит. Поэтому спасибо вам то что вы досмотрели до конца давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто у нас выбрал второй вариант давайте посмотрим чем вы его зацепили значит сигнификатор после в каких отношениях для чего дано знакомство давайте так здесь чем вы его зацепили <как> ну здесь я не вижу каких-то слабых сторон все-таки. То есть а, бывает того, что а, ой, я беспомощна, а ты мне поможешь, да? Не совсем об этом. Вот наоборот вы, что вот такая сильная, <laughs> что вы такая сильная, вы непоколебимая, чувственная, добрая. <laughs> чувственная, добрая все-таки по тузу. Умеете сопереживать, но и момент какого-то некоторого ощущения, то что вы можете быть одинокой. Нет, я еще раз говорю, это немножко не та тема, где человек хочет как-то наоборот, как-то человека, ну, как, как, как под опеку взять. Немножко не это стезя, не в эту сторону информация у нас идет. Как че, вы зацепили то, что вы очень сильная личность, то, что вы планируете. Возможно, не получается, но вы э, не бросаете, не кидаете, вы отступите. Вы э, явный лидер э, в определенных ситуациях в своей жизни, я это не исключаю. Лидерство, я так понимаю, в вашей крови. <с> Поэтому, дорогие мои, вот какими-то такими лидерскими, а, спокойными замашками, которые вы можете, в принципе, и планировать свои, свой день, но и при этом не без ощущения какой-то некой доброты, некоторой долькой такого человеческого, теплого сердечка мягкого. Поэтому вот здесь вот такая выносливость некоторая такая ваша. Давайте дальше. Сигнификатор у нас мужской, шестерочка. Вот здесь вот правда, да? Здесь всю правду матку. Шестерочка мечей, четверочка жезлов, рыцарь мечей, дьявол и четверочка чаш. Но здесь может, как играться, особо не постоянство, дорогие мои. Не особо большое постоянство, чисто человеческое по шестерке, по рыцарю, по дьяволу. Да, дорогие мои, здесь может человек быть не особо, возможно, постоянен чисто в своих целях, либо в своих каких-то убеждениях. Но и может это проигрываться и женщинам. Я не исключаю либо там, либо там. Но не думаю, что прям везде. Не исключаю такого момента, Все-таки по четверочке жезла где-то все-таки. Должна быть у него устойчивая, устойчивая масть, устойчивый домик, где он бы э, спокойно бы возвращался. Поэтому здесь больше неустойчивость, возможно, какая-то определенная ветренность. Э, и, но иногда очень сильно зацикливание на определенных жизненных обстоятельствах, которых обязан я пройти. Которых, вот я обязан продать э, Хьюго Босс на российском рынке. Я обязан сделать вот это, это, это. Мне надо, чтобы у меня было так-то, так-то, так-то. То есть сильная зацикливание на определенных вещах, на определенных задачах своей жизни очень причем сильно Но при этом, то что мы можем От нее отвернуться, это тоже я вижу Поэтому вот такой Немножко бедренный человек Но если вот зубами в тебя вцепился Все, откусит точно Поэтому, дорогие мои, я прямо вот до этого и сказала, если она правилась, вы как цель, вы как достижение определенных его вот таких каких-то, то, то у вас добьется любыми средствами, способами, даже самыми интересными. Поэтому, дорогие мои, дальше здесь в каких отношениях? Ну, здесь два короля, поэтому я и сказала в момент союзники, люди здесь союзники, возможно, кстати, тут могут и проигрываться чисто финансовые отношения также. Но здесь, возможно, движимая страсть у двоих людей в одном направлении Либо просто два человека, соответственно, как-то очень сильно скооперировали жизни, жизни. Возможно, общие взгляды, общие цели, общее положение вещей, детей, да, семьи Но здесь также, может быть, и семейная пара проигрывается Но здесь вот, вот как вот собратья, мы вместе, мы... Ну, не, не, не муж и жена одна сатана, а больше вот какие-то, ну, не с бутыльники. А больше вот как на какой-то определенной своей цели, на определенном своем желании, они в принципе здесь люди э, сошлись, сошлись все-таки и рыцарь жезлов, некоторая страстность. Может быть и страстное ощущение чисто друг к друг другу, а уже финансы это такое дело уже наживное потому что все-таки у нас вот короли. Поэтому, дорогие мои, здесь могут быть союзники, здесь могут быть и браки, реальные браки, основанные на общем даже фи фирме, бизнесе, возможно, также просто люди союзничали, но определенно у них была цель создать там компанию, либо создать что-то еще. То есть не обязательно и любовь, и не обязательно только это. Оно может включать и вот это, и это, и это. Но в самом деле это может считаться, в принципе, еще плюс рыцарь жезлов мне дополнительно выскочил при почему, почему такс, почему союзники на рыцаре жезлов общая цель, движение, желание, возможно, желание чисто друг к другу, потому что оба каких-то таких сильных самца в определенных ситуациях. Вот он сильно зациклен, а она Сама сильная по себе, да? Но вот здесь это тоже может быть, поэтому я вот немного вот много-много вот таких вот вариантов вам и сказала, потому что это может все включать под собой при таком раскладе. <сёк> Все-таки десятка пентаклей, я понимаю, если бы десяточка чаш была, тогда бы я сказала, чистая какая-то семья, чисто, и никакие финансы там не особо то пахнут то есть, какие-то рабочие, нерв без рабочих тут отношения. Но ну, здесь и могут быть и рабочие, на самом деле, отношения. Поэтому давайте дальше. Для чего дано знакомство? Вот что самое интересное. У нас девяточка чаш, восьморочка пентаклей, туз пентаклей. Работа, Работа. Работа над собой, работа над своими чувствами, ощущениями. Возможно, человек вас заставит задуматься над тем, что вы хотите в жизни добиться, чего на самом деле вы хотите. То есть человек вам немного, я думаю, что указал на какие-то вещи в жизни. Вот, Кать, ну ты понимаешь, вот вот что ты хочешь? А вот, Катя, что ты хочешь? А Катя сидела и призадумалась, что я на самом деле хочу. И пошла в, в гору, соответственно, со своими целями. Поэтому, дорогие мои, здесь человек вам заставил, либо показал как-то, возможно, даже своим трудом, что на самом деле ваша душа-то очень сильно хочет. От чего стоит отказаться, что стоит переосмыслить внутри себя. То есть вот здесь я бы сказала, человек либо вас заставил задуматься, возможно, может и какими-то вещами, ссорой, какими-то последствиями, я не исключаю. Либо вы к этому сами пришли с помощью этого человека. Заставил задуматься над тем, что действительно хочется сделать. Действительно хочется чего-то достичь, все таки по тузу Пентаклей за что-то схватиться, либо к чему-то все-таки идти. То есть заставляет человек вас задуматься. Вот для каких-то таких определенных целей. Ну... Бывает, что целей много и каких-то уроков много, но у нас вот выскочила именно сегодня такая информация. Поэтому а, вопросов у нас от спонсоров нету, поэтому если ты хочешь дополнительный вопрос к раскладу, быстренько на стрим, становись спонсором и будешь отвечать, задавать мне вопросы, каверзные, Я буду все это рассказывать, поэтому спасибо вам и давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас выбрал третий вариант. Ну давайте посмотрим, чем вы его зацепили, его сигнификатор, в каких вы отношениях и для чего дано знакомство. Дорогие мои, ну... А... Ну давайте так, в принципе, у некоторых проиграется немного здесь по-разному. Во-первых, у кого-то как раз таки проиграется тем, что вы ну, не особо как-то были, не давали человеку особых каких-то надежд. Этот раз. То есть вы не особо были расположены к человеку, как-то немного были замкнуты и отстранены от него, тем самым вы его как-то на удочку присобачили к себе. Да? Это раз. Второй момент: здесь могут и, может и проигрываться ваша какая-то некоторая легкость. То есть вы легко ко всему можете относиться к определенным своим жизненным обстоятельствам. Не слишком в углубляться что, в принципе, можете упустить. То есть, грубо говоря, вы на этот момент были сконцентрированы на чем-то другом, но не на этом, допустим, человеке. Что, в принципе, человек посчитал как-то для себя некоторым, ага, я могу к ней примоститься, к ней подсесть. Поэтому, дорогие мои, возможно, какое-то и такое развитие событий, какая-то некоторая определенная легкость, но немного к этому человеку, но не к своим каким-то вещам и к своим проблемам. Поэтому, дорогие мои, я не думаю, что здесь особо негативом вы можете как-то привлечь к себе, либо к какой-то своей болью и утратой, только в том случае, если были определенные обстоятельства в жизни, какие-то определенные обстоятельства, которые сыграли, ну, немножко злую шутку с вами и с этим человеком, возможно, только с вами. Я не исключаю и такой момент. То есть на тот момент, когда вы, в принципе, познакомились с данным человеком, было что-то негативное. Либо была какая-то либо депрессуха, либо какая то вот такая расстройство, либо что-то вот прям конкретно, что вас очень сильно печалило. Это тоже может играть какие-то определенные жизненные обстоятельства, от которых у вас хотелось немного плакать, либо от которых хотелось расстраиваться. То есть вы расстроены так и сидели, а почему бы, собственно, к ней не подсесть? Тут тоже может такой момент проигрываться. Такой рыцарь, да, у нас выскочил. Поэтому вот здесь вот как-то так. Давайте дальше у нас, соответственно, сигнификатор данного человека. Я не исключаю здесь какие-то замужества, какие-то женатости, Поэтому у кого как, дорогие мои, у кого здесь и, в принципе, женатый был, у кого-то здесь до сих пор, а, а кто-то здесь и с вами, да, женат. Я не исключаю. Все-таки у нас королева Пентакли, Дьявол, мак, четверочка мечей. Человек любит по все-таки побыть в некотором моменте одиночества, человека в некоторой степени самодостаточный, в некоторой степени. Да, ну, человек, я думаю, здесь может быть хорошим профессионалом, я не исключаю. Возможно, также сильно симпатично тоже. Здесь есть момент целеустремленности. но здесь, здесь очень много жизненных энергий, много жизненных сил для того, чтобы человек себя реализовал в жизни. То есть вот здесь я бы хотел бы сказать, либо у него очень сильно хорошая финансовая подложка. Также я не исключаю такой момент. Вот, ну человек очень много может знать, кстати. И не особо ото всех источников, а может быть и самоучка в некоторых планах. Также вот. Замужем, женатый и тому подобное. Здесь может быть и то, что он был женат, либо он сейчас женат, либо он сейчас женат на вас. Тоже я не исключаю момент женатости, потому что семейные карты у нас далее все-таки проигрываются. Здесь у нас тоже королева пентаклей существует. Поэтому, дорогие мои, это уже в зависимости от того, какая у вас ситуация в данный момент времени присутствует. Поэтому вот такой ничего очень сильно интересный, порой даже за в некоторой степени, но все-таки привык человек у вас углубляться в какие-то темы, в какие-то определенные моменты. То есть ему как-то не то, что ему до всех фиолетово, но он любит вот если знать, то целиком. Вот какой-то такой у вас человечек. А какие как... В отношениях, да? Туз Пентаклей, тройка мечей, король, король чаш, туз чаш э, может проигрываться, правда, очень сильно многое. И десяточка пентаклей. Здесь у нас не выскочила пара, поэтому могу предположить очень много предположений, правда, что человек может быть женатый, но при этом и как-то быть в завязке да, с женой. Возможно, человека вправо. Почему? Потому что все-таки здесь король чаш. В сигнификаторе королевы Пентакли. Королева Пентакли не всегда отыгрывается как определенная женщина в жизни, но просто как-то женственно, женственно его какой-то некий профиль делает. Но и может, кстати, отыгрываться, что на самом деле человек женат, но здесь поэтому король чаш. Поэтому, дорогие мои, не перегружаю вас лишней информации. Здесь человек может быть женатый, либо, в принципе, иметь семью, либо быть уже в семье. Возможно, эта семья состоит из вас и его, это также могу, в принципе, но здесь присутствует какая-то некоторая любовь, некоторое взаимопонимание, возможно, даже некоторые разбитые сердца. То есть, здесь отношения здесь могут и происходить, да, могут происходить всякого рода, вот здесь прям все, правда, в каких отношениях. Возможно, даже вы по тузам, грубо говоря, в новых с этим человеком отношениях, то есть только познакомились тоже, но не исключаю, что человек все-таки был либо женат, либо семья, либо в каком-то браке, тоже я не исключаю все-таки. Как-то новое, здесь все новом попахивает для некоторых людей. Возможно, на тот момент человек был как-то женат, либо человек вышел из какого-то некоторого статуса женатика. Тоже я не исключаю. Все-таки по королю чаши и по королеве Пентакли, и все-таки не в масть оба, оба этих гражданина. Поэтому, дорогие мои, здесь может любовь проигрываться между вами, какие-то определенно вспыхивающие чувства, ощущения. Также, да, то есть здесь, а здесь могут ли проигрываться по этой карте бывшие? А вот это прям вообще загадка мир. Давайте посмотрим. Мало ли у кого-то вот вопрос. Ну, в принципе, могут проигрываться бывшие, дорогие мои. Ну, прям вот сразу говорю, тогда, ну, вот как-то вот. Вот тогда вот поймите. Тогда информация больше к вам относится из последнего, нежели из этого, из всех остальных. Поэтому, дорогие мои, давайте далее. все таки правда здесь любые отношения, но здесь основаны больше на чувственном, на также физиологических потребностях к друг к другу и на того, что друг другом, а с друг другом комфортно. Вот. Но это любой статус, правда. Для чего дано знакомство? Для чего дано знакомство с этим гражданином у вас по любовно? Давайте у нас Паш мечей, Луна, Шестерка, э, Солнце, Шестерка Пентаклей для разбора в себе, в, разбора в своих страхах, предубеждениях, в своем прошлом. То есть здесь надо больше разобраться, углубиться для того, для преодоления внутренних некоторых преград, которых либо вы сами, либо вы течением жизни, и их себе так загробастали, да, либо которые у вас происходили до этого человека. То есть для преодоления внутренних преград и для какой-то некоторой души человека вам был дан. Для того, чтобы вы обрели некоторое счастье, спокойствие и понимание того, что надо давать, а что надо не давать, либо, что, либо откуда что брать. То есть взаимообмен взаимоэнергиями также не исключают. То есть для счастья, в принципе, на ну, ваша личностного, я бы сказала, в первую очередь, нежели там, на двоих, там подобно семейное. Не про это. Разбор качеств страхов, то, что вы боитесь, то, что вы стесняетесь, либо для неуверенности, от неуверенности в себе, либо для разбора в своем прошлом, в своих каких-то проблемах, личностных границах, то, что вас, грубо говоря, колбасит от, вот, от себя, возможно, от каких-то своих убеждений. Для обретения мира и спокойствия в душе и гармонии снаружи. Поэтому, дорогие мои, вот короче, как-то так. Спасибо вам, что вы досмотрели до конца. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал три: четвертый. четвертый вариант розовый. Давайте посмотрим, чем вы его зацепили, сигнификатор, в каких отношениях и для чего дано знакомство. Давайте, чем вы его зацепили? Кто-то здесь очень сильно хорошо самодостаточный, жизнеустойчивый, теплотую, добротою. Возможно, кто-то здесь замужем. Возможно. Я не исключаю такой момент, что вы замужем вы его зацепили. А также с какой-то некоторой своей изощренностью, своими какими-то словами. Также не исключаю тылом. Возможно, как и тыл для него. Не подстилка, пожалуйста, не путай мотыл. А Здесь все-таки хорошее такое сочетание, теплая карта. Поэтому, возможно, просто своей какой-то некой лучезарностью, и что вы можете поделиться с этим человеком? многим всем то, что вы накопили за свою жизнь. Возможно, вы просто замужем, и вы, да, и вы зацепили этим человека то, что вы еще и можете любить и всех, и вся, и, и, и всего, и всякого. Поэтому, дорогие мои, вот такими -то, то больше глобальными, теплыми человеческими характеристиками, ощущением доброты, заботы, что вы можете это дарить и дать. Также, возможно, для некоторых еще раз говорю, у кого-то кто-то замужем. Либо кто-то тот все равно, у кого кто-то был замужем, да. Какое-то некоторое такое качество, характеристика, ощущение тыла. Вот. А поэтому давайте дальше. Сигнификатор у нас: король жезлов, пятерка жезлов, восьмерка жезлов, туз жезлов и повешенный. Дорогие мои, тут такие больше такие жизнедеятельные карты. Но, возможно, здесь, кстати, может проигрываться перфекционизм. Возможно, я не исключаю, но больше, Я бы с королем мечей бы его, конечно, больше бы. Но все таки с повешенным по тузу жезлов я бы тоже бы сказала. Поэтому, дорогие мои, здесь жизнедеятельный человек. Ки -ки Кекс... Соответственно, созвучное слово, да? Мы переименовали на нашем канале, соответственно, на маршмеллоу. Поэтому здесь вот маршмеллоу дигант, здесь очень сильно великолепны, тоже может быть. Но смотри, что мне пережимали всякие сосудики. Поэтому, дорогие мои жизнедеятельный ответственный человек очень достаточно может впадать в какие-то либо депрессии либо как-то в какие-то бездействия, но здесь бы я бы сказала по тузу больше повешенный отыгрывается как человек может пробовать много для себя открывать чего-то нового. То есть здесь повешенный как раз-таки наоборот здесь некоторые ощущение того, что человек может не становиться жертвой, а больше смотреть на все под разными точками, под разными углами, грубо говоря. Ну, такой желанный, интересный, импузантный, возможно, даже спыльчивый такой человек, который ух, всем задаст, и немного перцу, жару. Ну, кому, кому, кому что и на что гораздо. Поэтому, кому-то перца, кому-то маршмеллоу, поэтому Дорогие мои, вот такая некоторая жизненная сила в этом энергии пышет, пышет и пашет и тому подобное. Поэтому вот, давайте дальше у нас, соответственно... Далее. В каких вы отношениях? Но здесь, дорогие мои, здесь может быть и отношения на самом деле присутствуют, но тогда я с ним не особо разговариваю, но что-то в нем не так. Здесь может, я бы сказала, рыцарь мечей с девятка-семерка. Это больше, все-таки с королевы мечей, это может быть некоторое ваше охлаждение к молодому человеку. То есть у вас могут быть отношения, но вы, вы с человеком в данный момент как-то в холоде. Любой человек может как-то вас обидеть, как-то вас, возможно, вы можете обидеться просто так на человека. Вот я не исключаю вообще вот этот момент, но все же, дорогие мои, возможно, просто по правде не пришелся что-то сказала вы какого-то другого мнения. Поэтому здесь могут быть разные отношения, но здесь именно чувствуется а, ваше некоторое охлаждение к этому молодому человеку. Либо вы с ним в ссоре, либо вы ему не особо доверяете, либо вы как-то вот от него немного отстранены, немного думаете с позиции больше головы и немножечко как-то с позиции вот какого-то, да погоди, а что с тобой не так? Поэтому я бы здесь сказала, больше это относится все-таки по Тузумичей и поначалу и по концу Королевы Мечей, больше относится к вашему мировоззрению, но здесь могут любые отношения, в принципе, проигрываются. Это может быть ваш бывший, который вас немного растеребонькал, разозлил, либо который не пошел по вашей правде, не был вашим союзником, либо это там человек, который в принципе просто сейчас как-то вот не к месту что-то сказал. Знаешь, это вот тот, тот, тот, тот, тот момент, когда лучше против не при против. Ветра. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я больше бы сказала, это ваше. А остальное, которое вот до этого, любое, либо вы в отношениях, либо вы можете и быть, и загадывать бывшего человека, который, в принципе, так не особо по правде поступил. Либо вообще здесь нет отношения, просто некоторое отмораживание друг к другу, либо некоторое просто ограждение, охлаждение. Поэтому э, давайте далее. Давайте далее для чего дано знакомство? Если что, я прочту попозже. Для чего дано знакомство? У нас семерочка, чаш, суд, умеренность, король мечей, рыцарь, жезл. Для переворота в вашей жизни, для чистейшего переворота, для открывания дверей в вашем сознании, для открывания возможностей новых, чтобы вы их увидели. Вот я бы сказала больше по рыцарю жезл с королем мечей. Для тех возможностей, которые вы должны для себя открыть с помощью этого человека. Либо этот человек как-то вам приоткрывает открыл завису определенных тайн и либо определенных воображений что дорогая, дорогая давай не воображением давай уже по реальному реально взглянем на какие-то вещи то есть вот здесь для преображения вашего для спокойствия также чтобы вы научились некоторому спокойствию и для рассматривания многих возможностей в вашей жизни. Возможно, это также касаемо вашего личностного развития, либо это касаемо работы. Это может быть касаемо но касаемо больше интеллекта и понимания в той области, в которой нужно что-то сделать. Поэтому, дорогие мои. Проще говоря, это для того, чтобы вы нашли себя как женщина, вы нашли свою любимую работу, вы поняли, что вы хотите от жизни, вы поняли, к чему надо стремиться. Открывание, грубо говоря, дверей, которых вы вообще вам не приходилось даже открывать, а приходилось по -по посещать какие-то определенные свои фантазии, а вот человек открыл вам, возможно, некоторые, некоторую правду на всякие какие-то определенные вещи, определенные процессы, которые с вами с вами происходит. Поэтому вот здесь для вот выявления каких-то глобальных личностных препятствий, для того чтобы ваши двери, ваши очи распахнулись и посмотрели на новые возможности в этой жизни. То есть человек совершенно, я так думаю, что и по, по суду это больше какого-то некого переворота, то есть здесь и человек, я так понимаю, если он бывший, то он перевернул ваше мировоззрение, это по-любому вся и вся и все либо все-таки подтолкнул также к развитию и для улучшения себя то тоже если что тоже может играть это для отхождения от всяких каких-то определенных иллюзий либо фантазий которые под собой не имели какой-то особой хорошей почвы поэтому дорогие мои вот какое-то окно в окно во все звезды поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. И давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас загадал пятый вариант? Ну, давайте посмотрим, чем вы его зацепили. Сигнификатор, в каких вы отношениях находитесь и для чего дано знакомство. Для чего дано знакомство, сразу говорю, вот такая карта пустая то выпала. Так, чем вы его зацепили? <с> Девяточка пентаклей, ваш пентаклей пентаклей колесо фортуны шестерочка пентаклей и умеренностью так дорогие мои чем вы его зацепили достаточно сложная позиция может говорить о том что в принципе вы проявляете как-то себя какую-то некоторую ценность а вы усердная также а зацепили что вы возможно также к беско... не то что бескомпромиссно а вас много как ну, типа как благости вы можете много что отдавать, вы можете много. При, при... Вот здесь я бы сказала, немного показывать, много показывать упорство со, со своей личной стороны. На вас можно положиться. Ну, вы не жадное ни в коем разе. Вам ничего не стоит там поработать еще чуток либо как-то позаниматься либо еще что-то но здесь прям вот хочется сказать либо как вот кто-то препод а кто-то учениц если у кого-то такие были отношения то поздравляю это ваша позиция вы попали в точку если что поэтому вот здесь вот какое то некоторое, некоторое то что вы можете очень много всяких взаимодействий делать и за это особо ничего не просить то есть больше вот такой человек, который безвозмездно много что делает в этой жизни. И вы этим зацепили. Возможно, также кто-то здесь может пощеголять какой-то определенный своей, как же сказать, там независимостью, возможно денежно даже финансовую, поэтому вот как-то показывать свою денежно-финансовую независимость, это больше относится, конечно же, самодостаточным и к ко взрослым больше людям, но возможно также и к вам. Если вы, в принципе, у вас много денег, либо определенного состояния, которое вы, в принципе, можете распорягаться, тут также может быть и некоторый такой фи финансовый тоже аспект отношений. То есть вы финансово тоже привлекли человека. Но это не ко всем еще раз хочу заметить и сказать. Кто-то, ну, я не говорю, что здесь Альфонсы, вот в том-то и дело, но все-таки. Все-таки какая-то... Финансы здесь важны для человека. И то, что вы, в принципе, все-таки как-то... Возможно, также, что вы можете себе обеспечить и не нуждаться ни в чем. Также это тоже может быть привлекательным для этого человека. Давайте посмотрим его сигнификатор. Достаточно... Не скажу СНОП. Не скажу СНОП. Чувственный, открытый. Открытый человек. Вот здесь я бы сказала открытый. Но определенно новым каким-то некоторым для себя возможностям, хотя и немного с опаской ко всему подходит, немного с недоверием. А, вот. Возможно, какие-то определенные страхи у человека, либо определенные сомнения, но эти сомнения наоборот заставляют его двигаться дальше и изучать что-то для себя новое. То есть человек особо неостановим. В некотором плане, мы, мы прямо здесь, вот прямо еще раз говорю, какой-то учитель, препод. Поэтому, дорогие мои, ну его что-то вот такое вот, возможно определенная какая-то задира, либо спорщик также, но здесь может все-таки по двойке мечей это проявлять какие-то определенные качества человека, но он ко всему вот здесь адекватно все равно относится. Все рассматривает, все по полочкам, это человеку надо. Но также человек жизнедеятельный, чувственный, темпераментный в некотором плане не совсем и не, и не ко всем, как, допустим, предыдущих вариантов. Но все же есть какие-то определенные, есть замашки, есть страхи, определенные, возможно, какие-то может как и комплексы, но не думаю, что у всех. Вот это я бы хотела бы сказать, все-таки по семерке жезлов и туз жезлов. Давайте дальше. В каких вы отношениях? Здесь королева мечей, сила, туз пентаклей, король пентаклей иерофант. Здесь могут чисто-чисто человеческие, возможно, это... Реально человек, кто преподает, либо тот, кто чем-то делится с вами, возможно, рабочим местом, возможно, вы с этим человеком также работаете, либо взаимодействуете на определенных основных моментах, либо насчет договорных каких-то условий. Это может касаться очень сильно рабочих аспектов, аспекта того, что вас соединяет некоторые учения, то, что человек для вас, возможно, учителем является, либо вы ему, да, что-то преподаете. Я не исключаю даже и такой момент все-таки, по королеве мечей. Но не для всех. Но здесь эти человеческие такие отношения тут то тоже могут проявляться, то есть чисто любовного плана. Но тогда любовная плана здесь проигрывается больше страстная основана на взаимном уважении друг к другу как авторитетов. Вот здесь я бы могла бы сказать немного даже в таком контексте. То есть вы уважаете человека, человек, в принципе, тоже уважает вас. Бывают какие-то стычки, бывают сложности, бывает взрыв каких-то темпераментов, да, а, с -с -с -с -с, бой, ринга, дела. Но все же это может быть и касаться чисто, еще раз говорю, что вы можете договорные условия с ним на договоренных условиях быть, либо чисто такие человеческо-любовные тоже отношения, ну, тоже могут быть, я не исключаю. Поэтому и так, и так. Возможно, человек своего рода являлся для вас учителем, либо тем человеком, кто вас чему-то научил Либо сделали свой очень сильно умный после этого человека Который прям мог, не знаю, стены и головой, своими мозгами прошибить Поэтому, дорогие мои, вот, вот, вот самое интересное Для чего дано знакомство? У нас, в принципе, пустая карта Но у нас здесь, соответственно, маленькая луна Дорогие мои, возможно... Давайте так. Первый вариант, что эта информация вам не то, что недоступна, но не стоит сейчас либо знать, либо эта информация, в принципе, уже у некоторых, мне так кажется, все-таки по королеве мечей, по сочетанию такому, возможно, уже кто-то знает. То есть кто-то уже какие-то ощущения, чувства, свои страхи, свои предубеждения, комплексы кто-то уже проработал, потому что по маленькой карте, я могла бы сказать, проработка своих внутренних комплексов, страхов, Возможно, это уже сделано, я даже не исключаю и, в принципе, знать нечего, потому что, в принципе, да, знаете, но это может также указывать на то, что вам пока информация в данный момент недоступна, либо вам не стоит заморачиваться, не стоит это пока что знать. Поэтому, дорогие мои, ну, проработка внутренних комплексов, убеждений, самоуверенности, уверенности, любви к себе. Здесь вот, возможно, все виды страхов, определенные которые накопились у вас, и сомнений в себе. Поэтому вот здесь вот при проработки внутреннего мира я бы сказала только по одной карте. И если не для этого, тогда, дорогие мои, ну больше информации я, сказать-то и. Тут пока что нет. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Дорогие мои, спасибо спонсорам большое за то, что они спонсируют. То, что они такие молодцы. То, что они вообще со мной. Поэтому... И спасибо всем вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И ставьте уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Я желаю вам всего самого наилучшего всей души. Здесь ваша читающая Таро С любовью и для тебя. Пока-пока.